Сейчас я перейду к вопросам от студентов. «Как быть, когда говоришь человеку что-то нужное для него, но ему это не нравится, но точно знаешь, что правильно сделала? Потом я как бы ловлю его чувства, которые он испытал в момент этого, и уже кажется, что неправильно, что сказала, что неправильно, что сказала радость не чувствуется, как будто блок стоит, и начинаешь думать об этом весь день. А о себе и своей сути забываешь, и свои уроки можно пропустить в таком состоянии. Как быть тогда, когда нужно защитить свои границы или проявить активную позицию и комфортно себя при этом чувствовать? Мой ответ. Я думаю, нужно сделать медитацию, постараться успокоить бег своих мыслей, сходить погулять одной. Это уже все сделать нужно после того, как… Э Человеку, я так понял, под, здесь словом человек, наверное, мужчина подразумевается, и, скорее всего, муж. Значит, после того, как вы человеку сказали неприятность, он это не принял, обиделся или там как-то среагировал не так, и после этого вам стоит помедитировать и пойти гулять, вы, вы такой путь предлагаете? Друзья мои, вы же в своем вопросе э, уже написали, вы сами отметили, что, что напрягли э, мужчину тем, что я буду говорить мужчина-женщина. Друзья, слово человек это слишком в общем, конкретно мужчина-женщина. Если вы мужчине сказали что-то неприятное, что он не принимает. Неприятно это для него. Вы то посчитали, что это правильно, неприятно для него, и что он это не принимает, то согласитесь, какую реакцию вы ждете? Конечно же, реакция будет плохая у него, соответственно, будет плохая и у вас. Вы будете чувствовать себя недовольным. То есть это заколдованный круг. Таким путем ходить нельзя. Ситуаций в жизни много. И на каждую ситуацию не напишешь инструкцию. Но есть в человеке его замечательные качества, которые неотъемлемы, которые не зависят от головы, которые не зависят от головы, от ее содержания там, и так далее, от количества пройденных курсов, количества прочитанных книг. Это любовь к человеку. Это тот инструмент, который есть в каждом человеке. Поэтому. Вот я во всём вступлении сказал о честности. По сути вы сказали честно человеку то, что вы думаете. Вроде бы правильно. Но вы не подумали о по другой стороне. А чем наполнена эта честность? Наполнена ли любовью? С великой ли любовью вы посмотрели в глаза мужчине, в чем сказать это? С великой ли любовью вы обняли его? Сказали доброе слово. Пусть даже не в этот момент. Прежде чем сказать ему что-то такое вот. А вы вспомните. Сегодня. Вы его сколько раз обняли. Сколько раз сказали ласковое слово. Сколько раз поцеловали. Сегодня. А может быть за неделю. А может быть за месяц. Может быть, арифметика такая, что и за месяц не наберется. Но зато вы посчитайте, сколько вы за этот месяц, за эту неделю или за этот день вы высказали требования, замечаний, нотации. Это как-то уравновешено любовью или нет? Давайте так. Делайте просто. Хотите что-то мужчине донести. Во-первых, называйте его мужчиной, а не человеком. Человек по украински можно сказать человек, человек, мужчина. Но в русском языке есть еще слово мужчина. Так вот, называйте его мужчиной открыто. Так вот, прежде чем вы хотите ему что-то сказать, нотационное, верное, правильное, назидательное, созидательное даже, нужное, перед этим сделайте какое-то доброе дело, скажите доброе слово, подумайте добрую мысль о нем и сделайте какое-то телесное движение на листь. Погладьте, обнимите, поцелуйте. Причем, вот все это сделайте, а потом, а потом скажите то, что вы хотите сказать. Я уверен, что половина из того, что вы хотели сказать, уже ваш язык не сможет произнести. Это раз, а во-вторых, то, что вы скажете, будет уже иметь другое значение. Вспомните такое слово. Интонация. То есть с какой интонацией сказано слово? Интонация нежности? Интонация ласки? Доброты? Любви? Эти ли интонации звучат у вас, когда вы говорите ему правильные, важные, нужные слова? На которые он почему-то обижается. Может быть, он обижается на интонацию? Так вот, для того, чтобы интонация была другой, я вам предложил, каждое ваше выступление ваше измельчение предварить любовью. Сделайте что-то доброе, очень доброе. Не просто покормите. Приготовьте хороший суп. То иногда... Иногда, да вообще, это, это мало, чем. Это мало. Наверное, многие из вас были свидетелями того, как мужчина, его жена приготовила, все его кормит. И здесь он ест, И здесь начинается ее уже такой процесс. Она же здесь кормит его и начинает что-то ему говорить такое. И он в конце концов встает, бросает ложку и уходит. Но это в лучшем случае. Встречались, наверное, с такими. Поэтому, уважаемые студенты, прошу вас впредь, прежде чем что-то сказать такое вот мужчине. Важное, нужное, назидательное, созидательное и так далее. Какое-то решение, чтобы он принял там, что-то сделал. Перед этим обязательно состояние любви во всех формах. И обязательно речь должна быть с такой же любовной информацией. И... Вылетело слово интонации. Вот и все. Извините за долгий ответ, но это важно. Благодарю, Анатолий Александрович. Мне кажется, что и для женщин а, тоже эти все а, рекомендации тоже сработают. Я имею в виду, если надо сказать что-то женщине. Конечно же. Но, милые мои. Милые мои женщины, когда вы так начнете говорить, вы увидите, что мужчины, мужчины сделают для вас в 10 раз больше.